Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков и вопрос следующий. Вы нашли имущество, которое продается на торгах без торгов. Как это возможно? На самом деле, если имущество оценено по балансовой стоимости менее чем 100 тысяч рублей, в этом случае действительно имущество может продаваться без проведения торгов, путем заключения прямых договоров. Нужно понимать, что в этом случае проводится собрание кредиторов, на котором кредиторы определяют, каким способом все это будет продаваться. И здесь есть несколько вариантов. Например, кредиторы говорят конкурсному управляющему «Хорошо, ты сам определи все правила, определи все требования и сделай так, как ты считаешь, что это будет правильно». В этом случае конкурсный управляющий может самостоятельно обозначать те условия, которые он считает мужем для проведения каких-то конкретных вот этих торгов да, по прямому договору. Второй вариант. Кредиторы говорят, мы согласны продать это имущество путем прямого договора, но по цене не меньше, чем. В этом случае конкурсный управляющий обязан придерживаться тем условиям, которые выдвинули кредиторы. В вашем случае, когда имущество продается по начальной цене, которая обозначена в сообщении, но конкурсно управляющий сообщает о том, что цена должна быть не ниже, чем два раза от начальной цены, в этом случае может быть, опять же, несколько вариантов. Либо это правило и требования кредиторов, которые установили перед конкурсом управляющим, и он обязан их выполнить, либо конкурсный управляющий, полномочен выбирать вот эти все условия, и это уже идет инициатива от него лично. Как показывает практика, здесь следует поступить следующим образом. Вам нужно обратиться к конкурсному управляющему, предложить ему ту цену, которая устраивает лично вас, и предложить обсудить этот вариант в кругу кредиторов. Тогда, возможно, они примут решение о том, что они готовы продать это имущество по той цене, которая вам интересна. Ну или второй вариант – если вам сказали о том, что имущество должно быть продано в два раза дороже, чем начальная стоимость, либо приобрести это имущество, если для вас это остается выгодно, либо отказаться от этих торгов. При этом обращаю ваше внимание, что вся вот эта деятельность действительно регламентируется Федеральным законом номер 127, статьей 139. Я очень надеюсь, что мой ответ вам помог разобраться в этом вопросе. Я желаю вам всем удачи на торгах. Находите интересное выгодное имущество, покупайте его со скидкой, пользуйтесь возможностью всех торгов, станьте профессионалом в этой сфере и тогда вы сможете отлично заработать. Всем отличное настроение и всем пока!